привет всем я хочу показать необходимые вещи в школе маникюра или у мастера маникюра который работает на себя и что ему пригодится то что не связано совсем с клиентами или с процедурами которые вы делаете это будет неожиданно для кого-то особенно для тех кто не в сфере или совсем недавно что мы уже накопили в своей коробочке и я перехожу в наше подсобное помещение. Оно сейчас расформировывается, поэтому здесь еще как бы остатки ремонта. И все, вам покажу. Итак, приступаем. Так выглядит наша комната, которая скоро превратится в кухню. Да, здесь у нас, здесь у нас да, покажу, что у нас. Внешне чай, кофе, всякие принадлежности, что-то для нас лично. Чашки-кружки, которыми мы пользуемся с клиентами. Одноразовая посуда, ложки-блюки. И в нежнешне у нас печенье. Печенье-бафли такой классный гладкий А теперь то, что у нас регулярно используется в процессе работы. Неожиданно. То, что не совсем регулярно, вы можете обратить внимание. Я сейчас прикреплю телефончик, и покажу подробненько. Итак, как вы видите, здесь есть валики да, для краски стен. Мы недавно делали ремонт, и вот у нас красочки. Нам специально их колеровали, мы подбирали по, тону, по цветам понтон, да, которые нам понравились. И эти краски еще немножечко осталось, мы их еще где-то будем применять. можно еще на те же оттенки и еще будем Итак, у нас есть жидкие гвозди. Должна сказать, к своей чести, что мы самостоятельно заправили пистолет. Мы теперь знаем, как его заправлять сначала. Для нас эта штука была неизвестная. Но когда мы клеили уголки на стену то мы освоили вот такую штуковину здесь старый пистолет мы позаимствовали у охранника а здесь клей который охранник нам дал но у нас был свой тюбик и мы своим тюбиком пользовались и соответственно мы за ним ухаживаем мы его закрыли он нам еще пригодится итак а теперь давайте разберем нашу волшебную коробочку в которых куча куча всего и то, чем мы пользуемся регулярно, я поставлю ведро и буду туда складывать и буду туда складывать то, что буду откладывать и показывать. Итак. Так, еще один пистолет. да, мы его приобрели, пока тоже к ремонту. А тем я не помню, а он сломан, поэтому охранник этот тостерет мы так и не использовали точно. У нас есть вот такая огромная рейка. Догадайтесь для чего она для того, чтобы переливать мы используем. для убора они универсальные и не буду бросать прикруто, чтобы их не поцарапать. А, так, крема видите, мы его еще не использовали, поскольку у нас уже есть клей-момент, который мы э, уже был в обиходе, это видимо у нас про запас. Итак, молоток. Бывают случаи, когда необходимо что-то прибить, и эти случаи у нас регулярные. Итак, молоток. Нужная вещь. мастеру маникюра. Так, волчки, шурупы. И мы еще встретим очень много. Конечно же, благодаря им у нас все держится на стенах. Шкафы наши тоже держатся. Это веревка. Когда мы переводили в маленькой машине шкаф, мы думали, что мы не сможем закрыть багажник. Мне придется его привязывать к переведевку, но оказалось, машина хоть и маленькая, но резиновая. В шкаф. Вот, так что все. Ок. Так, ну, конечно, водские шурупики. Даже не знаю, как это называется, но я даже думаю, что смогла бы найти применение. Так, какой-то ключик. Ну, не буду говорить, что он вам необходим. Остаток от целки-палки. Кто-то нам, например, поделился. На самом деле. принесла мы этот держатель прикрепили сейчас он конечно так прикреплен поскольку тут болтики уже скрепляющие отвалились и чем смогли вот вот такой стойки от лампы киевской и крепим его снимаем видео у кого например у нас есть еще один держатель на магните у кого нет чехла с магнитом тот пользуется таким вот. Шнур это от компьютера, у нас есть отдельная коробка со шнурами, И, э, мы, мы смажем, вернемся. батарейки, веревочка, бечевочка, даже есть кип как вы видите, с ножичками, вот аэрография я делала, вот что даже можно найти. Таблетки есть комару, когда-то мы их использовали, давно их не использовали, вот, но ну, не выбрасываем. Итак, в этом волшебном мешочке у нас 2 э, дверей. Это петли, вот такие болты, шурупы Не знаю, как это правильно называется это что, попросите пожалуйста Вот такой валик, чтобы покрывать акрилом картинки Но вот итоге мы пользовались кисточкой Валик у нас переваляется Двухсторонний скотч, белый И тут еще есть на двухсторонний двусторонний скотч черный Сначала был приобретен черный, потом поняли, что нужен светлый Черный просвечивался Вот, и теперь белый Сейчас остатки лежат, хранятся Так, что у нас здесь? А здесь у нас крючки Но мы и так и не использовали, поскольку воспользуются совершенно другие крючками По-моему, это из детей, Так, ножка от Стула. Можно обратить внимание, для стула. Она новая, еще может пригодиться. Вау, что у нас есть? Если вы не можете открыть флакончик гель который ученики оставили на подоконнике, и гель-лак заполимеризовался, пожалуйста, вам может, могут помочь пласткогубцы. Кроме того, можно что-то открутить, можно что-то вытащить. То, что ручками беленькими неудобно. Так, пласткогубцы вам нужны, вы это поняли. Ну, какая-то розетка, мы ее так и не использовали. Что-то еще, светильник штампованный. Это, конечно, интересно. Это интересно, отсюда. Не помню, что мы покупали. У нас огромное количество хрестобразных отверток. В конце видео я покажу, зачем мы их используем и почему они обязательно должны быть у мастера маникюра. Так, в конце видео будет подробная информация. Конечно же гвозди, у вас молоток есть. Зачем тогда? Гвозди же нужны. Ну вот, у нас есть гвозди. Так, это штуковина от педикюрного кресла. Головка от него отлетела. Вот, и держатель головы. Головок. Очень неудобная тем, что вот этот болт прорезает стол, если закручивать. В итоге она вот так валяется. Возможно, мы что-то придумаем и будем ее еще использовать. Выбросить рука не поднимается, потому что хозяйство, если зная, пригодится. Еще один ролик, да, помним, для покрытия акрилом картин, но в итоге пользовались мы, пользовались листьем. Так, тоже, видимо, ролик, только не ролик, а ролик, как его. Потом куча болтиков, шурупиков. А, значит так. Разветвитель для компрессора, для аэрографии. Но, не помню, что пользовались, но, по-моему, он такого китайского производства. Вот, кстати, ручка, вот, кстати, от нее вот этот валик. Да, можно его... Возможно, мы что-то еще с ним сделаем. Возможно, пос послужим. Так, ну, конечно же, петли от шкафов. Да, какой-то шкаф мы сняли дверь, петли тоже сняли, но выбрасывать вот искали. Но могут пригодиться. Еще одна струбцина. Это для держателя аэрографа. Так, болты, рук в огромном количестве выборе. Я уверена, что вам в ближайшее время вообще не стоит приобретать. Конечно же, строительный нож. Вы видите, мы пену отрезали, что-то еще. И он нам еще очень даже приводит клей. Значит, мы использовали его для страту одно время. Ну, сейчас он просто валяется, для чего мы его используем. Конечно же, отвертка, вы помните, она вам нужна. И в конце видео я покажу, зачем. Помним, отвертка в конце видео, зачем, почему и обязательно у вас должна быть. Гаечный ключ, разноразмерный на двух кончиках Так, у нас тут, э, даже какой диаметр не могу сказать Но, возможно, единичка сантиметра а тут где-то 7 миллиметров Ну, это предполагаю Конечно же, шестигранные ключики Ну, это часто идет с мебелью икея, да И, естественно, мы эти убраться, но тоже пригодятся Так, ножка от какого-то тележки Мы ее, возможно, заменили, но ее так и не выбросили Ну, значит, она еще может подложить Еще шестигранный ключ э, Еще гаечный ключ Другого размера И, кстати, он такой какой-то Интересненький, ну, на что-то было образца Так, вот эта штука, я не знаю зачем, но тоже Зачем-то Обычно, если кто-то к нам приходит и ремонтник какой-то Мы его посылаем в этот ящик и говорим Ищите, смотрите, куча шестиданных ключей Это от мебели я которые мы приобретали регулярно А эти крючки, которые заменили, они более универсальные Тоже из какие-то копейки сущие стоили Как раз вместо тех крючков, которые более сложные которые надо надевать сразу Батарейки для часов, которые у нас в изобилии Висят на стенах Конечно же, у нас лежат ну конечно, потому что шурупы и я уже показывать не буду. Это какие-то штуковины. А это ручки от дверей, крепления всякие. Возможно, это батарейки, ключи. Ну опять же волки. Ну что, а теперь давайте расскажу, что мы делаем. Крестообразные отвертками. и почему у вас крестообразная отвертка обязательно должна быть в арсенале. Итак, у подавляющего большинства мастеров есть вот такие лампы из Икеи. Основная их особенность то, что болтики расслабляются, и они просто падают и не держат вес. Вот ты хочешь работать, хочешь лампу поднять повыше, но она падает. Что нужно сделать? Ну, конечно же, взять крестообразную отверточку и подкрутить вот эти болтики. Сейчас мы подкрутим. Вот, И теперь эта лампа не будет падать. Вы сможете ее регулировать. И она будет держать высоту. Вот эти болтики, смотри, тоже разболтался. Вот тоже угу. А теперь, что у нас разболтано? А разболтана у нас вот эта часть. Да, чтобы ее подкрутить, нужно выкрутить лампочку. Открутить юбочку сферическую. И, конечно же, теперь прикрутить вот эти болтики. Придерживая заячки изнутри. Поплотней. Да. А тут болтики, видите, вообще шатает Видно? Как он даже, вот, сейчас покажу. Вот она, вот она болтается. Мы его сейчас прикрутим, и лампочка будет как новая. Так, если есть, вот видели, у нас есть отверточки побольше, есть поменьше. Вот мы отверточки разного размера используем. Ну раз уж я делала вот эту, я прям, эта отверточку до конца доделаю работу. Вот, и все. Именно поэтому крестообразная отвертка нужна каждому мастеру. Самый главный инструмент в вашей работе. Лампочку вкрутила. Все, теперь у нас не болтается головка, ничего, не шатается юбочка. Все, можно включать свет.